Я постоянно прошу вас делиться своим опытом восстановления. Это необходимо не только нашим коллегам, проходящим восстановление после инсульта, но это в первую очередь важно для вас самих. Когда вы что-то показываете или рассказываете, то непроизвольно тренируете ваш мозг и тело. К сожалению, на эту просьбу откликаются немногие. Но, к частю, есть по-настоящему неравнодушные люди. Вот пример. Светлана. Как большинство из нас, она проходит восстановление после инсульта. У нее пострадала левая рука. И она успешно восстанавливает ее с помощью гимнастик. Два месяца назад она написала мне подробное письмо, инструкцию. И даже признала свое видео. В нем она поделилась классными упражнениями для заботки рук. Моя задача была эти знания превратить в видео и передать вам, опубликовав их на инсульт-блог. Но я, балбес, за два месяца эту информацию не мог никак сделать. Все никак не получалось почему-то, но не шло. Я прошу извинения за это. Упражнения простые и не требует огромных физических усилий. Некоторые из них я применял сам, а часть увидел впервые. И теперь, благодаря Светлане, показываю их вам. Начинаем с разминки и разогрева ладоней. Я специально направил камеру вниз, так чтобы вам было видны мои руки. Это самое главное сейчас. Начинаем с разминки, как я уже сказал. Потираем руки друг об друга. Вот так. Сначала внутреннюю поверхность разогреваем. Потом немножко внешнюю греем. Так, 15 секунд. После этого мы руки моем. Такое движение. Будто мы их умываем. Тоже 15 секунд. Вот так. Это произвольно. Самое главное, чтобы пальцы наши пр прогрелись. На этом мы разминку заканчиваем. Упражнение номер один. Выполняю его здесь за столом. Руки кладу на стол, ладонями вниз. Выполняю его с угроза двумя руками. Пальцы при этом широко расставляю в стороны. Упражнение заключается в том, что поочередно поднимаю пальцы от поверхности стола, при этом Ладонь не отрываю, только пальцы и так по очереди. Всего 10 повторений в один подход. Упражнение номер два. Как и прежде, сижу за столом. Руки кладу на стол ладонью вниз. Выполняю синхронно, обеими руками правый и левый. Пальцы чуть расставляю в стороны. Беру поочередное обращение пальцами под три оборота. Указательным пальцем, следующим три оборота, еще три оборота, резинцем три оборота, большим три оборота и вот так по, по кругу. Итак, здесь в повторении один подход. Упражнение номер три. Как раньше, сижу за столом. Руки лежат на столе. Пальцы немножко друг от друга в стороны развожу. Начинаю делать такое движение, будто пытаюсь поднять со стола салфетку. выполняя его одновременно, синхронно, обоими руками. Так, свожу, растопыриваю, свожу, развожу. Сложу, разложу. Итак, 10 повторений, один подход. Упражнение номер 4. Руки колду на стол ладонями вниз. Пальцы не раздвигаю, довольно близко и держу друг к другу. Выполняю синхронно обоими руками. Ладони от стола не отрываю. Барабаню пальцами по столу. Такой волной синхронно. Итак, получается 10 повторений, один подход. Упражнение номер 5. Для него нам нужен специальный массажный мячик. Вот я его специально купил для этого упражнения. И мяч очень просто покупается. Я его купил в первом попавшемся спорт магазине. Стоит он 120 рублей. Он довольно легкий, довольно упругий и при этом он здесь в шипах. Упражнение номер пять. Его выполняю с этим мячом. Ну, мячик сжимаем во всей кистью. Так, сжимаю. Раз, два. Так, десять сжатий. Потом левой рукой то же самое сжимаю, насколько могу. Так получается один подход по 10 повторов. Упражнение номер шесть. Продолжаю использовать мячик массажный. Сейчас наша задача сжимать парни пальцев по очереди. Мяч сначала правой рукой сжимаем, сначала сжимая этими пальцами, этими, этими, этими и по очереди. Пять повторов, один поход Теперь то же самое делаем левой рукой. Тоже сжимаю по очереди. Мяч не обязательно держать в руке прямым. Удобнее, когда он лежит на столе. Левой рукой мне сжимать тяжелее, потому что она была поврежденная, а она до сих пор немножко слабее. Но все равно делать надо. Я делаю ровно столько же повторов. На любое упражнение левой рукой делаю столько же, столько и правой. Со временем она выравнивается, потихоньку набирается сил. Упражнение номер семь. Тоже сижу, выполняю сидя со столом. Задача перекладывать из руки в руку мяч. Сначала можно делать спокойно, вот так, потихоньку. По мере того, как навык будет тренироваться, можно будет скорость увеличивать потихоньку. Но начал я с того, что просто кал из одной руки в другую руку. Я делал похожее упражнение, поэтому я и говорю делюсь своим опытом. То есть цвет его делает и я его делал в свое время. А сейчас можно делать быстро. Вот так. Так делаем 30 секунд упражнение номер восемь все тоже массажные мяч используем выполняем сеть за столом делаем такой прокатывание массаж мячком по внешней стороне кисти и предплечья. так катаем катаем по ладони катаем потихоньку поднимаем наверх катаем опять спускаемся вниз так 5, 5 раз. Теперь левой рукой то же самое делаем. Надавливаю не сильно, но надавливаю. То есть весом руки получается. Так, чтобы рука чувствовала, что ее что-то давит. Пальцы прям прохожу подробно. Все. Ладонь, кисть. И потихоньку поднимаюсь к верху предплечья При этом вся рука лежит на столе. Надо постараться ее расслабить, потому что невольно при движениях вот она начинает напрягаться. Этого запускать стараться не надо. Упражнение номер 9. Оно очень похоже на предыдущее, но только мы используем этот же мячик. И прокатываем, массируем внутреннюю сторону руки, ладони и предплечья. Тоже также же прокатываем. Рука лежит, не забываем, что она лежит у нас. На столе хорошо, уверенно. Вот прокатываем весом руки. Давим не сильно. Так, без фанатизма. Теперь меняем руку. То же самое делаем левой рукой. Прокатываем. Пальцы тщательней Не забываем. Вот, и потихоньку поднимаемся вот сюда, по предплечью. Самое классное, что тут, получается, две цели выполняется. Первое – это массаж, а второе – это тренировка для руки, которая делает его. То есть, хорошо, когда ты делаешь сам в себе. Это тренирует двойная тренировка и массаж для руки, для пассивной. А для активной руки – это тренировка удержания мяча и движений таких. Мне кажется, это очень полезно. Это была первая часть зарядки. Будет еще продолжение, там еще 17 упражнений. Все они простые, но самое главное, их можно делать без всяких там мудрых приспособлений. Они очень легкие в выполнении, их нужно делать, сидя никуда идти не надо. И главное, что они очень эффективные. Вот Светлана этими упражнениями восстанавливает себе руки. Так что это проверенный комплекс. Я надеюсь, вам было интересно. Теперь просьба с моей стороны. Подписывайтесь, пожалуйста, на инсульт блог. Потому что каждый подписчик ⁇ это поддержка. Вместе нам будет проще снова стать здоровыми и счастливыми. Все.